Не, не надо не а пускайте вы, сюда лишних, не а пускайте, сам сам полицию позвоните. Конечно, только проблема. А все а проблемы? А а а а я не захожу, вы я вы сюда Пойдите. Вот залез Уважаемые кандидаты. Из-за того, что вот. опять. Здесь люди не могут определиться а значит. Я, опять другая звучает. Работа да. окружной избирательной комиссии временно приостановлена. Ну, что, Еще раз. Палком, да? Вы да? Вы вы вы журналистов временно приостановлены. А не проще ли было бы вам составить, помочь составить список всем кандидатам? Нет, не Нет. списку вы не имеете права. Ну ладно, они, ну я тут нормальный кандидат. Я тоже хочу с Я пытаюсь это объяснить. Почему эти неустановленные списки? Почему они не могут кричать? Они пришли. Я был с ними сегодня. Я с у них вот. Может он то Может не можем у Нет. Вот вы не помните? Вот, у вас есть? Да? кто эти люди. Эти люди, люди? Здесь... А что вы а ее не пускаете? Что да. вот, здесь происходит? Да. Если да. Честно, пролезть без безусловно что-то. он я стала скучать. Да, Пусть он находит по коридору. Это не ну, запрещено. Так же, как и вы здесь ходите, правильно? Вот здесь какие-то проблемы. Что же, вот, я могу здесь а? а, Там капитали, а я, я его сам И вы тоже, да? Когда ну, про, про... я скажу, ладно. Ну нет, ничего, не а, а я против, чтобы вы меня снимали, девушка. Хотела Если хотела, представитель власти, вы, вы должны Какие Я физические лица. Вы не даете себя Я против того, чтобы меня фотографировали. не да не сейчас не может. Не может. не может. может. Я а против того, чтобы... девушка пройдет туда... Нет, она нет, не пойдет. Нет, нет, она нет. кандидат. Она подаст... Она Вчера был точно не такой, не же, не такой не же, а точно и газеты. Она не входит туда, Нет. в помещение. Она, да. она где, вчера был точно такой же представитель их газеты. Давайте не кричать. Вас как занят? Александр, меня зовут. Александр, давайте я вместе с ней пройду и обратно с ней а вести. Я не пущу ее. Она не будет заходить на комиссию. А вы, вы представьте, сейчас она бросит документы на стол. И что это будет? Вы ее провели, она подавала. Это уже было. Председатель горизбиркома. Лично пробил человека. Сейчас Я за Сейчас свои слова Вот человек же меня снимает, потом и потом может и придержу. Я за слова отвечаю. Она пройдет и вернется со мной обратно. Она, она никаких да, ни ни документов подавать да, не будет. Догументов, куда а не вижу. Да, вы, да, да, да, вы же не будете обыскивать? Ну, как я, я не же говорю, что вы не будете да, обыскивать ее. Да, она в запазу да, не да, достанет кинет. Мы даже Алексей, вы можете занять свою очередь? Мы вместе с вами пройдемся, чтобы мы были спокойны, Алексей. Что она не регистрирует? Ну, Александр.